Здравствуйте мои уважаемые зрители. На дворе у нас 18 июля и сегодня в своем первом материале я хочу поговорить о провалах американской внешней политики, которые уже стали настолько очевидны, что по-моему в США никто не сказал, что итогом ближневосточного турне Джозефа Байдена была хоть какая-то победа, либо хотя бы какая-то ничья. Полный и абсолютный провал, который показывает, что у американцев на внешнем контуре все очень и очень плохо. Итак, что же случилось на Ближнем Востоке? На самом деле два ключевых визита, которые совершил Джозеф Байден в рамках этого турне, были в Израиль и Саудовской Аравии. Израиль интересен для американской внешней политики, потому что это, ну, пожалуй, на сегодняшний момент единственная страна, в которую можно хоть как-то зайти и каким-то образом влиять на ближневосточную политику. Очевидно, что пока Эрдоган руководит Турцией, это невозможно. Иран, понятно, там без вариантов. Саудовская Аравия, об ней мы поговорим немножко позже. но ну, в общем, Израиль это единственная страна, которая может, во-первых, помогать украинским вооруженным силам своими новыми системами вооружений, ну и, соответственно, проводить определенные действия на Ближнем Востоке по подрыву возможностей влияния здесь Российской Федерации. Но здесь был полный и абсолютный провал. Судя по тем данным, которые идут в том числе из Офиса Президента Украины, Израиль отказал Украине в поставках современных систем вооружений, в том числе системы «Железный купол», и на сегодняшний момент украинские вооруженные силы трезаны от высокотехнологичных израильских вооружений. И также Израиль не идет ни на какие сделки с Соединенными Штатами Америки, которые идут в разрез ну, ключевым жизненно важным интересам России в регионе. Прекрасно понимая, что в случае поражения от Израиля не оставят камня на камне. А Израиль очень хочет жить, в том числе и после того как гемония Соединенных Штатов Америки рухнет. И прекрасно понимая, что все пока идет именно к этому варианту, Израиль не спешит. Помогать Соединенным Штатам Америки, в отличие от Европейского Союза, который вопреки своим интересам буквально рубит не то что руку, он уже рубит себе ноги. Об этом мы поговорим в одном из ближайших материалов. Просто констатируем. Израиль ну, условно-дипломатично послал Джозефа Байдена на три веселые буквы, сказал, что у нас есть свои интересы и они с интересами Соединенных Штатов Америки не очень-то состыкованы. И то же самое полная фиаско постигло Джозефа Байдена в Саудовской Аравии. Но там, правда, ему не особо чего и светило после того, как вообще администрация Байдена взяла сразу политику конфронтации с Саудовским Королевским Домом. Все это случилось еще до войны и понятно, что ожидать, что Саудовская Аравия просто откроет объятия и прыгнет в объятия Соединенных Штатов Америки было ну, очень наивно. Причем от Саудовской Аравии американцам нужно только одно, чтобы Саудовская Аравия включила на полную катушку свои нефтедобывающие мощности, выдала на гора 12, а лучше 13 миллионов баррелей нефти в сутки и таким образом покрыла дефицит, который очень больно бьет по ценам на нефтепродукты в Соединенных Штатах Америки, что очень интересует сегодня Джозефа Байдена, ну и конечно в Европе, что его интересует конечно меньше, но очень интересует европейские правительства. Причем возможности быстро увеличить добычу нефти у Саудовской Аравии очевидно есть. Сегодня они добывают примерно 10,5 миллионов баррелей в сутки нефти. Как мы помним, в начале нефтяной войны в апреле 2020 года они смогли довести добычу нефти до 12 миллионов баррелей в сутки. То есть полтора миллиона баррелей в сутки нефти они могут выплеснуть одноразово и давать ее на протяжении нескольких как минимум месяцев. Но они этого не делают и не будут делать. Причем самое интересное в этой ситуации состоит в том, что Саудовская Аравия даже не выбирает ту квоту по добыче нефти, которую она может может добывать согласно сделке ОПЕК+. 10,66 миллионов баррелей в сутки нефти не могут добывать, добывают чуть больше 10,5. И что самое примечательное, практически все страны картеля ОПЕК+ делают то же самое. На сегодняшний момент все участники сделки ОПЕК+ не добывают, согласно квот, более 2,6, почти 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, создавая на рынке нефти искусственный дефицит и позволяя Российской Федерации выигрывать экономическое противостояние. С Европой и Соединенными Штаты Америки и это очень наглядный маркер того, что все страны ОПЕК Плюс они работают в первую очередь на интересы ну понятно, свои и России. И они не готовы поступаться этими самыми интересами ради интересов Соединенных Штатов Америки, а угрожать сегодня американцы, как они могли это делать раньше, очевидно, уже не могут. И это на самом деле не только большой внешнеполитический провал Джозефа Байдена, это еще признаки коренного перелома вообще в мировой иерархии. Сегодня США никто не боится, более того, подавляющее большинство стран, как я раньше указывал, сегодня пусть и не прямо, но тем не менее помогают Российской Федерации в борьбе против США и их союзников. И здесь мы подходим к самому главному, почему же так происходит. Давайте вспомним, а что собственно из себя представляет борьба, которую ведут сегодня не только Россия и Китай против Европы и США, а вообще по сути четыре пятых по населению мира, против вот, так называемого золотого миллиарда. Это борьба производителей против паразитов, которые потребляют гораздо больше, чем производят. И этим самым обанкротившимся уже на всех фронтах странам-паразитам, которые завели цивилизацию, цивилизационный по сути тупик, нечего предложить остальному миру, кроме цепей, которые с каждым годом становятся все более и более тяжелыми. Потому что потребляет этот самый золотой миллиард, как не в себя, с каждым годом все больше и больше печатает своих фантиков ради реальных ресурсов. Повторюсь еще раз, ничего кроме более тяжелых цепей сегодня Соединенные Штаты Америки предложить остальному производящему миру не могут. А дубины, которая раньше позволяла это все выбивать из остального мира, этой дубины уже мир не боится. И это со всей очевидностью показал визит Джозефа Байдена на Ближний Восток, где он дипломатично, но был послан на три веселые буквы.